Ну все, вы меня достали, YouTube, YouTube, ё-моё, Зуба, Зуба, ну почему? Зря старался ролик, блин, сегодня был ролик о том, что как набрать на жирафе кубки, блин, ну шу... подожди, отстань! Вы это видели? Все на меня, все на меня, я ненавижу игру зуба. вы это видели? Как так, Заяц, Попригон. Ух ты, у нее три раза попрыгуна, он все время использует. Смотрите, гайд на припор. на зайца. Давайте посмотрим за ним. У нее еще две ульты, и дробовичков. Вау, как будто я с ним играю. Давай поиграем. Так, я не знаю, как он по... не, не знаю, почему зайц шестого ранга уровня. У него за 57 кубков у него даже, по-моему, больше, чем у меня, Ну хочет тысяч кубков. Че он такой дерзкий, как бунт за прикол, эй! Вы это видели, что за фиг, еще Фа... за прикол такой? Ох, ох, ох, он даже перепрыгнул. Так, зуба пофиксите это персонажа. Смотрите, я столкнулся с читером. Смотрите на него читерским. Мы вместе с вами посмотрим мультик, почему бы и нет, потому что я не умею играть. Будем смотреть, значит. Просто это уже шестая пробная серия, может даже третья. Не, шестая, по-моему, да. Третья не может быть такого. Шестая пробная серия. Сейчас будем пробовать вместе с вами хоть это смотреть, чем и проигрывать и жаловаться. Смотрим. Наивный. Ха-ха-ха. Значит, сначала он может побеждать. Во-первых, во-вторых, он не может выбегать, потому что он слабо по силе. Все, ясно с тобой, заяц. Вот так тебе и нужно. Минус один Минус 11 вы чё прикалываетесь? Нет, блин. А. Так все, в одиночном пойду, в одиночную пойду. Поставь лайк, подпишись на канал, потому что я проигрываю, помоги мне. Потом я помогу вам. Как? Ну, потом видите, я уже показывал, как если вы не видели, то ссылка на канал Макс, риск в описании. Там пожалуй только не враг, пожар, только не враг, пожалуй, только не заяц. Знаете, что вот вам гад для разработчиков, вот вам для разработчиков. Если разработчики смотрят этот данный видеоролик, то информация будет огонь, как хорошо. слышите ты пошел вон, Хован. Так рассказываем. Смотрите, зайцы, зайцы, они очень сильны в начале игры. Я вам рекомендую их немножко оттолкнуть где-то подальше. Просто вы в кашмайлаж делаете, сюда оставите бравлера, там, жирафа, там, вместе кролик. Так неинтересно. Кролик побеждает жирафа. Можно кролика одиночку поставить, а жирафа брюкса вместе. Не, ну, брюкс тоже тяжелый игрок, так что давайте его тоже закиньте на другую карту, немножко подальше от всех. Конечно, знаю, что это тяжело. Ну, блин, ну, вы знаете, что игроки будут жаловаться, а Денис вам будет ставить. Я, кстати, вам четверку поставлю из пяти, потому что не персонажи всем. Где моя Лего, а? Где Стив, где Джей, где там Финн, где там... Никс. Никс это обычный персонаж, но у меня тоже не выпадает. Почти месяц. А, ну это месяц. А я в комментариях к вашим роликам. Мне никогда не упал Олег, я уже один год играю. Вы чё, зуба? Это вам оценка 4 из 5. Если так будет продолжаться, то я хочу поставить 3 из 5. Вы, вы что, деваетесь, почему я не могу кубки на фарме, Точнее, не, не, не про это я про. Просто говорю какую-то воду. Говорят, что это вода. В общем, почему я не могу выбить новых персонажей? Точнее, я не могу. Другие не могут выбить. Вот такой проблемка. Сначала у них, мне там не сложно. Я только сейчас по счету уже почти месяц на зубе играю. А другие уже год говорят. Ну, возможно, обманивать, конечно. В общем, как брау Старс, я играю уже год, и меня не выпало тоже. Не лега, то есть брау Старс я не рекомендую. Я там уже поставил единицу. Почему? Так потому что. Ну блин, достали уже. Дима лего, блин. Ох, парни, кубки, отлично. Да, уже один балл по брау Старсу. А по зубе пока что 4 из 5. Ну, потому что она новая, во-первых. Во-вторых, обнова такая... Такая свину сойдет. Если будет длинная обнова, думаю, нужно 3 из 5 поставить. Но там еще дополнить комментарии. Почему нас манит на вот эти вот... На вот эти вот оценки. Почему нет обновы? Там вроде бы стип Показалось. Вот так буду да им писать. Хай не ответит мне. Если не отвечает, то не знаю. Ну, явно вы не доделаете игру. Если и добавите еще кое что хоть помощь там новичкам так попал вау хоть это не радует вот спокойно играть нужно вот магать для э, ютуберов не магать для э, зрителей наши подписчиков для зубастеров то есть как делаем вот так вот делаем вот так вот спокойно да. нужно играть спокойно. а может быть вы там уменьшите всех сега то они со Лука с дробовика, и у них там ульта маленькая, да? С лука дробовика там что еще есть? Лук дробовик, блин, копье, копье еще. Они просто с этих трех предметов убивают нас. Это просто позорно. В общем, он тоже проиграл кстати. этим. В общем, вам нужно делать, делать игру. Я бы, конечно, тоже хочу бы разработчиком игры быть. Я бы такой бы создавал, как игру. Не, ну это не моя игра. Роблокс. Ссылочка на канал Макс Риск. В описании там есть на канале. Не, поиска найти найдите стрим Макс Риск. Роблокс Skyblock. Все. Вы находите и смотрите там ролики э, по стримы, там три ролика, как я рассказывал, как я строил э, как там город, не, не город, а. Спанч Боб, как там на Красти Крабс, Красти Краб, в общем, строил первый этаж, потом второй этаж, потом третий. Мы там достраиваем, второй этаж будет все большое, а третий у нас будут кораблики, потом четвертый, но в случае того, что просмотры будут тянить, там лайки. Так что бегом, если вам нравится такая идея, то подписывайтесь в поисках на ютубе стрим Роблокс Макс Риз, блок Красти Крабс, или стрим Красти Крабс. Макс риск roblox все вы найдете вот когда там будет много просмотра тогда можно написать стрим max риски сразу найдете или стрим или roblox макс риской i... roblox max риск и блок все вы найдете легкотня будет но нужно там просмотр поднять так что я вам советую. В общем соло я вам так себе советую там классный режим сложный там можно пофармить но я хочу парный режим потому что я всегда там вижу paper Который в команде играют. Вон тоже рекомендую 5 на 5 играть С друзьями. Вот видите, еще там. Она по мной идет. Так, давай-ка соберем. Так, кто у нас побольше. Если он такой умный. Он такой хитрый. Так что лучше с ней лисенком не играть. Значит, копье не взял. А Хапушки взял. Вот хитрые, смелкие, да? Хитренькие, значит. Тогда я пособираю. Пиши, в общем, свое мнение продолжать ли мне снимать так тут нас враги ну блин попал по мне вот хитреестван ну иди сюда ну иди сюда подожди подожди стоп п вы чё прикалываетесь что-то вот длинный попал там еще один враг там еще ага это не враг это такой обычный персонаж давай этого давай. давай тогда и вам попадем давай давай давай пожи, пожи, пожи, пожи. есть есть есть давай ага десен ты слишком умный ты слишком наивный. Хоть лисенку там маленькая... Яркость. Точнее, маленькая... Эм, о, хоть это мне нравится, что Пеппер может так далеко стрелять. Конечно, так уж далеко, но у него есть способность далеко далеко стрелять. Там один наш, наш товарищ погиб. но я не знаю, он сам виноват. Пошел сам, значит, сам проиграл. Кто тебе, доктор? Кто? Я? Ага. Да сейчас. Блин, еще лагает, конечно, это да позор, ну ладно. Ненко, ну, дорогая тогда классно. Почему так? Потому что, говорят, ты не будешь профессионала. Ладно, шучу. Так, что там погиб? Ах уж такие, Карта с уже сбилом. Сюда идем Давайте, идем сюда вот. Обследуем обстановку. Как-то мне уже сложно стало снимать ролики. Ну ладно. Так, ты седьмой и восьмой. Это угу. кроки, да? Понимаете? Там что происходит? Там зайцы. Блин, ненавижу зайца. Ненавижу зайца. Ненавижу зайца. кто хоть не спасешь из жизни. Блин, а чё я подох, а он нет. Почему я умер? Вот, блин, хитро сделанный. Значит, он должен выиграть кубки себе. Там я минус 2 а у минус один кубок. Вот, блин, хитрый персонаж. В общем, соло нужно прокачанным быть, а он не прокачен выиграл. Чё? В общем, не знаю, в одиночную соло. Давайте соло. Там сложный режим и 5 на 5. Всем удачи, всем пока. Я не могу с этой игры. Не могу. Пока. если на такой умный, он такой хитрый, так что лучше с ним весенком не играть. Значит, копье не взял, а хпшки взял. Вот хитреец, милки, да? Хитренький, значит. Тогда это соберем. И мнением продолжать длинные снимать. Так, тут у нас враги. ну блин, попал, по-моему. Это ну, ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Подожди, подожди. Стоп. П. Вы чё прикалываетесь? Что-то будет длинный? Попал. Там еще один враг. Ещё... Ага. Это не враг. Это такой обычный персонаж. Давай-два. давай, давай. давай тогда и мы попадем. Есть, есть, есть, Есть, ага. есть, слишком наивный, ну, хоть лисенку там маленькая яркость, точнее маленькая О, хоть это мне нравится, что не может так далеко стрелять Конечно, так уж далеко, но есть способность далеко, далеко стрелять Там они, нас наш товарищ погиб, но я не знаю, он сам виноват Пошел сам, значит, сам проиграл эти доктор Кто? Я? А? Да сейчас так еще лагают конечно это позорно ну ладно я ему ну, тогда классно почему-то потому что ну, говорят ты не, не будешь профессионалом но... ладно что там погиб как ну, уж такие ха сужает с биом сюда иди начинаем старт Обследуем обстановку. Как-то мне уже сложно стало снимать ролики. Ну ладно. Так, поймай его. Поймай его. Поймай его. Поймай его. Поймай Ненавижу зайца mm -hmm. Ненавижу зайца, mm -hmm. ненавижу зайца.